Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие видеозрители. К нам приехал очередной э, автомобильный ремонт. Вадим, выключи музыку, пожалуйста. Э, приехал э, очередной автомобильный ремонт. Э, автомобилем является Toyota будет э, Причина э, ремонта – замена колодок и замена передних тормозных дисков. Смотрим работу. Итак, пришли, привезли колодочки новые четыре колодочки передние диски сейчас сшу. снимем суппорта и установим новые новые колодки новые тормозные диски после установки все покажем ну в общем все процессы ремонта на фото и видео отчете всем удачи пока до встречи!